Всем привет! Все утопает в цветах. Коллеги и фанаты навестили могилу Юлии Началовой в день ее сорокалетия. Российская певица умерла весной 2019 года, но поклонники и друзья до сих пор не могут смириться с этой утратой. Сегодня многие пришли на Троекуровское кладбище, к месту ее сохранения, чтобы почтить память звезды. С кадрами поделилась актриса Анна Горшкова, которая приехала отдать дань уважения подруге. С Днем рождения Юленька ⁇ Любим, помним, скорбим ⁇ написала звезда сериала ⁇ Две судьбы ⁇ На снимке заметно, что вокруг памятника поклонники и родные оставили множество цветов, а также игрушки и сувениры. В комментариях к посту подписчики оставляют слова благодарности за творчество и говорят, что талантливая артистка так не успела до конца раскрыться. «Светлая память!» – написала Елена Захарова. Напомним, уход Юлии Началовой был скоропостижным.